Ребят, всем привет! И сегодня будем рассматривать очень насущную для всех тему, тему кредитов. И я постараюсь затронуть по максимуму все, но смотрите, если я даже что-то вам не оглашу, да, или что-то сегодня не расскажу, в болталке задавайте вопросы, будем разбирать тему конкретнее. Значит, из предыдущей лекции наверняка все поняли, да, что денег у нас нет, это первое, что нужно понимать вообще в принципе для того, чтобы бодаться с любым банком. У нас есть резанная бумага. Это не деньги. Резанная бумага, которая имеет свою четкую себестоимость. Да, я вам уже говорила, что пятитысячная купюра официально стоит рубль 36 не советскими деньгами, ребят, нет, как вы думаете, нет, не советскими деньгами. Обычными нашими резанными бумажками стоит рубль 36. Или там, для, теми монетками, которые они из железа тут начеканили. Поэтому, э, если вы взяли кредит 20 тысяч рублей, да, пересчитайте их в тысячные купюры, сколько это будет. Ну, грубо говоря, 4 купюры. 4 купюры умножаете на рубль 36. Вот ваш истинный долг перед банком. Ну, если уж по-хорошему, да. Но сегодня Сегодня мы даже не это будем, будем разбирать, а будем разбирать в принципе банковскую аферу под названием кредитные операции. Значит, первое, на что я вас обращаю внимание, ни у одного банка, выдающего кредиты, нет лицензии на кредитную деятельность, то есть на выдачу кредитов населению. Этот вид деятельности лицензируется Центральным банком Российской Федерации. У всех банков вы увидите генеральную лицензию от Центрального банка Российской Федерации. Эта лицензия есть и на сайте банка, эта лицензия есть и в Центробанке, можно ее проверить. Кстати, рекомендую проверять, потому что есть случаи, что в банке висит лицензия, а поскольку сейчас банки закрываются, да, то перепроверяйте, а в ЦБ лицензия уже отозвана. Поэтому информацию, с чего надо начинать вообще разборки с банками, зайдите на сайт, посмотрите, действует ли лицензия, зайдите в ЦБ, проверьте, действует ли лицензия, скачайте себе лицензию, распечатайте. Там будет стандартная лицензия на операции по счетам и вкладам. То есть создание, там, перевод, троллевали, там буквально у них 5-6 позиций. Эти, эти лицензии у всех стандартные. Второе, на что следует обратить внимание: значит, вы идете на сайт всех любимый налог.ру, да, игрею.налог.ру, и по ИНН, либо у грен банка, который вы опять же найдете на сайте, либо найдете в лицензии, вы э, ищете выписку и берете выписку по банку. Что мы смотрим в выписке? В выписке нам очень важно, чтобы в этой выписке а, права юридического лица, то, той организации, которая вам выдавал а, кредит непосредственно, а, взял на себя банк. О чем я сейчас говорю? Говорю вам о том, что сейчас все банки имеют филиальную сеть, филиальную структуру, филиалы и подразделения. Так вот, а, филиалы и подразделения либо, либо имеют самостоятельное юридическое, Юридическое лицо, да, то есть они должны быть зарегистрированы, внесены в реестр э, юридических лиц и иметь свою выписку, свой НН УГРН, тогда вы идете. Э, вот тот банк, который вам выдал кредит, да, именно его, именно этот филиал вы ищете. Если вы нашли выписку, все отлично. Юридическое лицо есть. Очень часто, 78% случаев юридического лица нет, то есть такого филиала не зарегистрировано. Тогда что делать? Тогда вы берете Центральный банк, да, тот, ну, допустим, ВТБ, АО ВТБ, ищете АО ВТБ, берете его выписку, и вот в этой выписке должны быть перечислены филиалы. Что это значит? Это значит, что юридическое лицо может создавать свои подразделения и филиалы без организации юрлица. То есть, грубо говоря, там обособленные подразделения и так далее, могут в другом городе создать. Но а, функции юридического лица берет на себя сам центральный офис, сам банк ВТБ. А филиалы не имеют таких полномочий. Они выступают как филиал от лица... Ну, как подразделение от лица самого банка. То есть у них и печати банка, у них и доверенности должны быть обязательно, доверенности от этого центрального банка, в которых они числятся только лишь филиалом. У них нет прав юридического лица. Что это еще раз значит? Это значит, что у каждого человека, который занимается выдачей кредитов и ставит свою подпись в финансовых документах, да, в договорных документах, обязан иметь лицензию. Ой, не лицензию, ребят, простите, иметь доверенность от Банка Центрального, то есть ВТБ должно выдать на этого сотрудника Иванова Ивана Ивановича доверенность. Доверенность выдается в простой форме, а с печатью, подписью организации. В доверенности должен быть обязательно номер, дата действия, дата выдачи доверенности и дата окончания действия доверенности. По закону Гражданскому кодексу четко прописано, да, что доверенность не может превышать трех лет. Вот на это обращайте внимание, если вам а, с вами заключили договор любой кредитный, будь то ипотечный, будь то на карточку, неважно. И вот это вот лицо, которое с вами заключало договор, прописало в договоре, что там Дарья Ивановна Смирнова на основании доверенности номер тра-та-та -та там от лица ВТБ заключает договор там с вами. Если она эту лицензию, копию лицензии, ой, простите, все время мне лицензия хочется сказать, если она копию доверенности вам не показала, не предъявила, причем заверенную копию, да, то есть она не просто так копию, да, а либо заверенную на либо заверенные у работодателя. Вот. Если она вам это не предъявила и копию не приложила да, с печатью банка о том, что они ее заверили, то значит это можно оспорить. Как правило, ребят, когда доходит дело до доверенности, выясняется, что у данного лица доверенность выдана абсолютно на другие действия. Читайте, какие действия юридическое лицо доверяет осуществлять от своего имени непосредственно физическому лицу, сотруднику. Там будет четко прописано, и вот там вы смотрите, что в это, эта доверенность как раз-таки выдана на право подписи кредитного договора. Там должна быть такая строка, потому что там может быть написано все, что угодно, чтобы право а, общения с клиентами, там еще что-то. То есть, в принципе, юридическое лицо да, или лицо, принимающее решение по выписке, вы смотрите, кто это там лицо, имеющее право без доверенности действовать на основании. Выписки. Вот смотрите, это будет председатель правления банка, либо это будет директор банка, какая-то должность есть у этого товарища. Так вот, эту доверенность, ребята, должно подписать это лицо, указанное в выписке, в налоговой выписке. Если э, лицо, имеющее право действовать без доверенности в отношении юридического лица, не подписало доверенность на вот эту Дарью там, Ивановну какую-то, да, которая с вами заключает договор, доверенность не считается действительной. Больше никто не имеет права выписывать доверенности. Никто, никакая там ни зав, ни, ни главный бухгалтер, никто. Только лицо, имеющее право без доверенности, выдавать, ну, как бы действовать от имени юридического лица. Только за подписью этого лица должна быть доверенность у сотрудника, который с вами заключает кредитный договор. Вот на это, пожалуйста, обращайте внимание. Требуйте доверенности. Значит, второе, в этой доверенности вы уже читайте, что у этой Дарьи там, Ивановны да, или Дарьи Семеновны, кто у вас там выступает, да, у этой гражданки или гражданина, у них есть... В этой доверенности как раз-таки это право на заключение договора. Как правило, у них там какие-то права написаны, слушайте, смешные. До смешного у меня доходило, я видела в этой доверенности, что написано. Право разъяснять клиенту, как же это было, про, про, продукты, про продукты банка. Все, то есть у нее даже не было прав подписывать этот договор, а она подписала. Там право не просто подписи, а право на заключение и на подписание договоров. Вот такое должно быть право по этой доверенности. Ребят, дальше включайте смекалку, там вообще очень интересно все, доверенности написано. Включайте своего внутреннего училку, внутреннюю училку и докапывайтесь до каждого слова, потому что на доверенности можно очень хорошо сыграть. Следующее. По-хорошему, по-хорошему, все выданные доверенности должны быть внесены в выписку ЕГРЮ. Вот. Но а, такого законодательства, скажем так, сейчас не требуется, то есть они это подчистили, поэтому на это уповать не стоит, если эта доверенность не зарегистрирована в выписке. Выдается обычная доверенность, и даже если работодатель, грубо говоря, юрлицо выдал физическому лицу своему сотруднику доверенность на определенные действия, а, нотариального заверения это тоже не требует, ребята, поэтому это тоже не просите. Все, что вы можете попросить, это копию заверенную. А скажем так, работодателем, да, ну, вот тем лицом, который выдавал, там или печатью организации, какую-нибудь заверенную копию вот этой доверенности, пускай они вам предоставляют. Это первый момент. Значит, с филиалами мы разобрались. да? Не все филиалы зарегистрированы, то есть они как бы созданы, но они и не внесены в выписку основного юридического лица, и не образованы как самостоятельное юридическое лицо. То есть на эти факты обязательно обращайте внимание, потому что если вам выдал кредит не понять кто, то первое, вы как сознательный гражданин, да, значит, при разборке с банками, ребят, включаем у себя сознательного гражданина, который должен а, проявить а, да, должную предусмотрительность да, в выборе контрагента, как у нас гласит налоговый кодекс, да, включаем голову, значит, вы должны проявить должную осмотрительность и разобраться, а кто же, собственно, кредитор. Более того, вам скажу сразу наперед, что в гражданском кодексе есть такой очень хороший пункт, там, где у нас раздел договорных отношений, не помню номер пункта, но вы поищите, это в гражданском кодексе 100%, и там написано, там где-то 800 какие-то статьи, и там дословно написано следующее, что должник не является должником до тех пор, пока он не реализует свое право, пока кредитор не выполнит своих условий. В общем, мы имеем полное право в любой момент приостановить платежи сославшись на вот этот пункт гражданского кодекса и в любой момент запросить данные. ты, собственно говоря, подтвердишь, что ты кредитор, что ты имеешь право требовать у меня долг и, или что ты наделен правом требовать долг за третье лицо, то есть за какое-то юридическое лицо. Вот. И дальше, ребят, пользуюсь именно со ссылочкой на вот эту вот статью гражданского кодекса, вы можете делать совершенно спокойно запрос и не платить. Потому что если вы не впишете вот это вот, они вам будут начислять долг, пение и так далее. А так как вы предупредили, вы сказали, что я воспользовался своим правом, у нас, знаете же, заявительное право, да, действует. Поэтому раз вы заявили, что на основании этого я приостанавливаю, пока я не выясню, кто вы вообще, ребята. И дальше начинаете у них запрашивать. А, значит, куча запросов есть по банкам. Я вам могу свои запросы скинуть, что я у них запрашиваю, ну, чтобы хотя бы у вас представление было, да. Первое, что нам нужно сделать, вообще узнать, а тот ли этот мальчик, которому мы платим. Вот, вообще, кому мы платим, какому дяде мы платим, да? Если этот дядя нам дал резаную бумагу по рубль пару 36, то за что мы ему, собственно, платим, да, и почему. Вот сейчас будем разбираться. Значит, как правило, в 90% случаев, я бы даже сказала точнее, да, в 78% случаев есть такой расстатовский показатель, ну, утрированный ростатовский, который говорит, что половина филиалов вообще не зарегистрирована, они не имели права выдавать. Если вы будете апеллировать в суде вот этими фактами, у вас есть очень большой шанс выиграть. Дальше, ребят, дальше следующее. Значит, смотрите, что касается кредита, что же такое кредит как таковой? Кредит – это разновидность формы займа. Но у кредита есть, есть отличие от займа. Значит, займ… Ну, вообще, давайте так, давайте начинать с того, что вам нужно понять как раз-таки вот эти вот формы формы взаимодействия, да, вот именно с кредитными организациями. Чем займ отличается от кредита? Займ, займ, это всегда а, то, что есть твое. То есть, смотрите, если я являюсь собственником машины, да, вы мне говорите, вот приходите ко мне и говорите, Оль, дай мне машину, мне надо съездить там, ну, в Краснодар, там взять килограмм картошки или там мешок картошки, привезти его домой. То есть я возьму твою машину взаймы. Или там дай мне денег взаймы. То есть займ это то, что я могу дать из своей собственности. Это мое, моя собственность. Или соли, вы приходите и говорите, дай мне пачку соли взаймы. Я занимаю вам соль. Но займ на то и займ, что он как вот был дан, так и он должен быть отдан. Понимаете, если вы у меня брали пачку соли, то вы возвращаете мне точно такой же пачкой соли. Если вы у меня взаймы взяли машину, то вы мне и возвращаете мою же машину, а не, не побитую, не по, по, покореженную, не деньгами, да, не чем, не коровой, а машину вы мне возвращаете. В этом и смысл займа. То есть если я тебе занимаю денег, то ты мне возвращаешь деньгами. Все, ребята, в натуральном эквиваленте. Если э, я тебе в, занимаю, допустим, я не знаю, там, корову, то ты мне и возвращаешь коровы. Мне не надо три козы, пять коз, да, э, потому что это неэквивалентно займ. Еще раз повторяю, займ – это всегда собственность, и займ – это всегда а, равноценный возврат. То есть то, что ты взял, то и возвращаешь. Помните, как было в Простоквашино? Я брал по квитанции одну корову, вот я буду одну корову возвращать, чтобы не нарушать отчетности. Вот в этом и весь смысл займа. Понимаете, чтобы не нарушать отчетности, да, вот а то, что корова там давала и молоко, и и теленка родила, это уже никого не волнует. То есть вы брали в займ корову, и корову вы должны вернуть. А то, что за время займа ваша корова там принесла молоко, и там сколько-то тонн, да, и там теленка родила, и так далее, и что-то там наделала, вот, и избу снесла, это уже никого не волнует. Возвращать по отчетности вы должны одну корову. Это понятно. Что же такое кредит? Кредит – это когда вы занимаете не свое. Вот в чем отличие. И возвращать вы будете не то, что вы заняли, а то, что прописано в договорных условиях в договоре. То есть вы можете занять машину, но ну, в кредит взять машину, а вернуть деньгами понятно вы можете в кредит взять квартиру а вернуть деньгами то есть не квартиру вы будете возвращать да вы там пожили 20 лет а потом вернули банку нет вот в этом и смысл кредита это разновидность займа но с вот такими допущениями что берете то вы квартиру да, или там деньги под квартиру возвращаете чистые деньги вот Здесь, ребята, очень сложно людям вот эту, этот факт понять. То есть, грубо говоря, если я вам даю корову в кредит, то вы мне можете вернуть не коровой, а вы мне можете вернуть молоком, а, не знаю, там, теленком, как угодно, деньгами, всё, всем чем угодно, на то кредит и кредит, что кредитные условия всегда оговариваются. Чем вы мне будете возвращать? Вот в этом основное принципиальное отличие, которое мало кто понимает, да, это разновидность займа, но разновидность займа с различными условиями, то есть есть условия, да, но, да, ты, ты берешь в кредит корову, но возвращать ты мне можешь деньгами, я на это условие иду, это называется а, условный вексель по-другому, да, или безусловный вексель, там уже надо смотреть, какие, какие, если, если там условия, или если нету там условий. Вот, в общем, понятна суть. Так вот, давайте разбираться, что же такое кредит, как выдают нам банки кредиты. Значит, почему именно кредиты, а не займы? Помните, да, что Сбербанк раньше, советский Сбербанк выдавал займы. Помните, да, были облигации сберегательного банка, ценные бумаги, были займы. Почему были займы? Потому что деньги, рубли э, СССР, это была собственность Центрального банка СССР. Центральный банк у нас назывался Сберегательный банк, да? Центральный Сберегательный банк Союза Советских Социалистических Республик, он так и назывался. Вот. И поэтому у него было, было право да, у центральных банков, только у центральных банков есть право эмиссии денег, слово эмиссия в переводе означает выпуск, печать, да, производство. Вот, значит, только у него право на эмиссию денег, он, значит, их печатает, эти деньги мы уже разбирались, да, были... Эм ресурсами, там, природными, золотом обеспечены и так далее. То есть это были обеспеченные банкноты. Это были самые, что ни на есть, настоящие банкноты. И поскольку собственность на эти банкноты принадлежала Центральному банку, да, вот как раз-таки Сберегательному банку э, СССР, то он и давал их взаймы. Поэтому в наше время, в Советское, не было никаких кредитов. Кредитов быть не могло понимаете, да, был единственный сберегательный банк, который выдавал займы, потому что он давал взаймы свое, и своим же и брал, то есть он выдал вам 10 рублей в займ, да, и 10 рублями он этот займы покрывал, то есть то на то и выходило, да, опять же надо понимать, что советские рубли это были векселя, да, и были настоящие обеспеченные векселя, поэтому если вы брали векселем, то и возвращать вы должны были векселем, здесь с займом все сходится, ребят, и все, вот такая картина у нас прекрасно работала много лет э, в СССР. Потом пришли, значит, коммерческие банки. Э, первое, что центробанки, да, поскольку они были созданы ФРС, но ну, система-то одна. Я вам объясняла это исторический факт, это историческое происхождение. Вот, значит, э, центробанки по-прежнему остались. Э, Эмиссантами денег, то есть они их начали выпускать, но поскольку деньги уже не были обеспечены ни золотом, ни ресурсами, ничем, да, это просто резанная бумага, вот, которая действительно имеет себестоимость, там, 5000 на до рубль 36, вот, поэтому кому она принадлежит? Центробанку, да, Центробанк ее выпустил, он собственник этой бумаги. Да? Вот этой так называемой ценной бумаги, так называемого векселя. На самом деле это просто резанная бумага. Он ее собственник. Так вот, ребят, смотрите. А, обычные банки, которые выдают вам кредиты. У нас Центробанк не работает с населением. Мы это уже разобрали. И разобрали даже, почему не работает с населением. Понятно, да? К этому вопросу больше не возвращаемся. Кто не понял, переслушайте предыдущую лекцию. Значит, смотрите. Есть коммерческий банк, который мало того, что Центробанка получает лицензию просто на ведение и операции по счетам и вкладам, он э, начинает заниматься кредитами. Да, хотя, в принципе, на кредитную деятельность должна быть лицензия, но они как-то э, обходят эту, эту, эту фишку. И вот я вам расскажу сейчас как. Дело в том, что есть такое очень хорошее постановление Центробанка, Которая этот вопрос очень просто разрулила. И все становится на свои места, как только вы читаете это постановление. Там все четко написано, что кредиты у нас выдает только Центральный банк. Только Центральный банк выдает кредиты. Понятно, да? Если Центральный банк выдает кредит, то мы что понимаем? Деньги чьи? Кто собственник? Явно не Центральный банк. Это понятно, ребят? Глубина аферы понятна? То есть то, что эмиссирует, выпускает центральный банк, не является его собственностью. То есть вот эта резанная бумага не является собственностью центрального банка, раз центральный банк по постановлению выдает кредит. Это понятно, да? Кто будет собственным? Ну, ФРС, собственник. Я не знаю, кто там собственник у них. Это уже не важно. Просто сам факт, чтобы вы понимали. То есть центральный банк даже не является этой собственностью, раз он выдает кредиты. Если бы он являлся собственником, он бы выдавал займы, ребят. Здесь все просто. Вот. Либо, либо с другой стороны можно на этот вопрос посмотреть, да, что кредит – это некая форма займа, когда ты можешь возвращать не тем, чем тебе дали. Да. Можно и так возвращать, но тем не менее. Сомнение в том, что Центробанку не принадлежит эта резаная бумага, они как бы есть. Да. Пока я их не раскопала, как они подтверждаются, ну будет у меня такая информация, я вам докину. Может быть, кто-то из вас найдет такую информацию. Что Центробанку ничего не принадлежит? Ну, во-первых, в центробанке у нас не, не национальные, да, это всем известно, что Набиулина давно у нас уже сказала, что мы уходим в свободное плавание, откреп, открепляемся от Кремля и поплыли. Ну, будем надеяться, что они будут плавать как утюг. Вот, и дай бог им там <laughs> ветра во все паруса. Вот, ребят, значит, смотрите. То есть, кто дает кредиты? Кредит дает Центральный банк банку коммерческому. Понятно, да? На основании вот этого постановления. Значит, как он дает кредит? Сейчас я вам объясню. Значит, кредитный, вот этот вот банк коммерческий, который пишет везде рекламу и вам назойливо названивает, предлагает разные ипотеки, кредиты, кредитные карточки и так далее, он с вас берет заявку. То есть вы пишете не кредитный договор, ребят, нет. Кредитные договора между... Так и называется генеральный кредитный договор. Существует исключительно между Центробанком и между коммерческим банком. На основ, основании для этого кредитного договора ваша заявка. Она у вас называется а, кредитный договор. Но, а, еще раз скажу, в, у юристов есть такое понимание, что договоры трактуются по своему правовому смыслу, а не по названию того, что там написано. Вам каждый юрист это объяснит, поэтому не читайте и не спорьте, и не забивайте себе этим голову, что у меня же написано кредитный договор, да у вас хоть по-римски там может быть написано, понимаете, это смысла смысл этой бумаги это не меняет, там смысл совершенно другой, сейчас я вам объясню какой, значит, вы берете и заполняете с банком заявку, которую они обзывают в кредитный договор, заявку на определенную сумму денег, да? ну, допустим 6 миллионов, вы берете в кредит под ипотеку. Соответственно, когда вы вот эту заявочку создали, вы создали не что иное, как ценный вексель, ценную бумагу, вексель. В отношении векселей у нас есть 48 ФЗ, да, простом и переводном векселе, в котором всего лишь, насколько я сейчас вспомню, 9 статей. да, И все они нас отсылают к вексельному праву. Это постановление ЦИК. И там о простом и переводном векселе. Ну, в общем, поищите там 1934 или 1936 года, какого-то такого 30 лахматого года, вот, и там все написано про векселя. В консультанте есть, везде есть, до сих пор действует, работает, нового ничего не придумали. Там и векселя, и авели, и акцепт, что такое, все там прочитаете. Так вот, что такое ценная бумага под названием вексель? Там есть определенные параметры, определения того, что является векселем. Во-первых, вексель создает только физическое лицо, ребят, только. Больше никто. Значит, ве со создатель векселя является физическое лицо, юридическое лицо по законам, сейчас вам скажу, по... но там немножко по-другому это будет называться, в общем, не, не заостряйте на это внимание, у меня есть, скажем так, адвокатская экспертиза, где признается договор кредитный как раз таки вексельной бумагой, потому что там по правилам все схлопывается и это действительно создано физическим лицом, потому что там должно быть прописано место жительства того, кто выпустил ценную бумагу, а у юридического лица нет места жительства, понимаете? У юридического лица есть только место регистрации, и, как правило, это место регистрации юр лица, которое написано в ЕГРЮЛ, да, в выписке вот в этой, вот. Поэтому как раз-таки мы и говорим о том, что Вексель создает физическое лицо. У Векселя есть, значит, дата его создания, сумма обязательно. То есть там 6 или 9 есть обязательных параметров. Да? Место жительства обязательно прописывается. Того, кто создает этот Вексель. И вот эту вот заявочку, которая называется кредитный договор, на самом деле это просто заявка. Вы создаете тем самым не заявку, не кредитный договор. Ребята, вы создаете ценную бумагу, а то бишь Вексель. У Векселя есть номинал. То есть что вы говорите? Вы говорите что вот я а, в течение какого-то времени до, грубо говоря там 15 лет да обеспечу а, вот эту ценную бумагу шестью миллионами но не просто шестью миллионами а с процентами банка да то есть я буду работать ее заработаю и через 15 лет вы получите не 6 миллионов а грубо говоря там 9 миллионов 300 и это называется такой вот долговой вексель, то есть это долговая ваша расписка, что вы вот эту ценную бумагу да, обязуетесь, э, обязуетесь э, покрывать ежемесячными платежами. И в итоге через 15 лет банк на вас заработает не 6 миллионов, а 9 9300. Но через 15 лет. Понятно, да, процедура. То есть вы, вы выпускаете ценную бумагу с такими условиями. Я там такую, создаю ценную бумагу на определенную сумму, отложено там, делаю платежи, и через 15 лет вы заработаете на мне. Вот, понятное дело, что банку это очень выгодно. Вот, он на это соглашается. И дальше что он делает? А дальше он делает следующую вещь. Он у вас принимает к учету этот вексель, вот, с вашими обязательствами по его погашению. Но взамен на этот вексель, взамен, он выдает вам резаную бумагу в количестве 6 миллионов. И вот здесь, ребята, начинается самое веселое. С точки зрения процесса передачи векселя, вы совершили мену. То есть вы отдали вексель, вам отдали бумагу. Никто никому ничего не должен. Вексель на 6 миллионов. Понятно? И бумаги на 6 миллионов. Все четко. Вы просто обменяли одни бумаги на другие бумаги. Это мена. Никто никому ничего не должен. Это мена. Все. Дальше с этим векселем по вот этому постановлению... Центробанка, этот вексель закладывается в Центробанк, он не просто так закладывается, а если это, ну, допустим, кредитный договор больше, чем на 2 миллиона, да, то там еще он обеспечивается чем? Он обеспечивается закладной, то есть вашу квартиру, которую вы приобретаете, ее накрывают закладной, да, оформляют как закладную, регистрируют закладную обязательно в Росреестре, то есть накладывают обременение на вашу недвижимость. И эта закладная, это является ценная бумага, которой дальше играются как раз-таки этот коммерческий банк. То есть понимаете, что происходит? Когда вы берете ипотеку, вы одномоментно создаете две ценные бумаги. Одна ценная бумага уходит в, в Центробанк, вот. И там она является активом Центробанка, потому что вы подписались ее обеспечивать. То есть вы подписались производить выплаты. И эти выплаты получает Центробанк по-хорошему. Вот, Но совсем не так. <с içinde> не по-хорошему. Это по, по логике. Вот. Но на самом деле все немножко не так происходит. То есть э, вот этот вот ваш кредитный договор, как вексель, уходит в Центробанке, там является его активом. А коммерческому банку остается закладная, и э, на основании этой закладной выгодоприобретателем от этой закладной, то есть э, как раз-таки вот этот график платежей, который у вас есть в кредитном договоре, он не к кредитному договору привязан. С кредитным договором, ребят, мена произошла одномоментно, вам деньги, вы вексель, все. Понятно, да? Вам деньги вы вексили, там уже все закрыто, все, взятки гладкие. А вот этот график платежей привязывается коммерческим банкам к закладной, и выгодоприобретатель вот этих ваших платежей становится владелец закладной. Вот, то есть, кто владеет закладной на текущий момент, там к ней такой приделывается сопроводительный лист, и в этом сопроводительном листе у закладной пишется, кто является владельцем на текущий момент. И этот владелец, мало того, что он действительно, скажем так, имеет полные права на вашу квартиру, да, на вашу недвижимость, вот, так он еще и получает все ваши платежи. Вот, и поэтому банку очень выгодно, Uh, ни за что продавать, uh, продавать вот этот вот. Uh... Скажем так, вот этот вексель, ну не вексель, а вот эту закладную ценную бумагу, он ее продает, перепродает на бирже и так далее. То есть, грубо говоря, они распараллелили процессы. Кредит-кредитом схлопнулся, а ваша закладная по 120-му ФЗ об ипотеке, да, они это узаконили, ребят, и ваша закладная гуляет по разным банкам, по разным биржам, она меняет владельцев и так и далее. Это и, и, и, короче, в общем, ребята все на ней зарабатывают. Она имеет определенную биржевую сторону вот потому что очень выгодно владеть ценными бумагами до да, в виде закладных они там растут в цене они там проценты на них накручиваются помимо ваших платежей до да, хозяин еще имеет проценты еще имеет какую-то прибыль с этого так вот вообще по-хорошему если мотать дальше да по законам по последующим законам то на вот эту закладную Должен быть заключен с вами договор доверительного управления, то есть вы передаете свое имущество в доверительное управление третьим лицам. И по этому договору там должна быть регламентирована процентная ставка доверительного управляющего, то есть сколько он с этого будет иметь, 20-30% и так далее. Но если ставка не установлена, то а, тот, кто, чье является имущество, а имущество является вашим по закону, вы собственник, да, имеет право на а, 100% выгоды. То есть все, что было заработано на, вашем, на вашей ценной бумаге в виде закладной, все вы можете получить. Но, ребят, дальше получается какая коллизия. Мы с вами про собственность говорили. Да кто же это получает? Получают банки. А почему получают банки? Потому что если вы будете бодаться за эти сто процентов, да, заводы, за да хотя бы за 50% процентов будете бодаться, вы не дободаетесь никогда, потому что вы никогда не докажете, что вы собственник, вы владеете этой квартирой. Понятно, да? Потому что вы в Ростреестре зарегистрировались. Собственником является государство Российской Федерации. Понятно? Вот, поэтому те, кто хотят как-то банк нагнуть, отжать, банк никогда вам ничего не выплатит, ребят, имейте в виду. Я вам еще раз рассказываю, повторяю, для тех, кто не усвоил, у нас структура власти заключается в следующем. Первое – это банки, второе – это торговые корпорации, в том числе Российская Федерация, государства, все это торговые корпорации. И третье – это суды. Это обеспечительная мера торговых корпораций, это мера государственного принуждения, созданная для... Процветание торговых корпораций. То есть, по большому счету, у нас власть не та, которая написана в Конституции, исполнительная, законодательная, судебная. Это все вообще ничего общего не имеет к той власти де-факто, которая существует в этом мире. Власть де-факто – это банки, торговые корпорации, в том числе государства. Да, потому что вы идете к государству, ну смотрите, вы государству платите налоги, по большому счету. Да, это, это Что такое налоги? Налоги это, помните, раньше были кассы взаимопомощи, так вот налоги это то же самое, это касса взаимопомощи, то есть это деньги все ваши, ваши, ваши народные деньги, вы их заработали кровью и потом, это все ваши народные деньги, так почему же, когда вы идете а, получать новый паспорт да, или делать определенную справку, вы должны платить за эту справку? Почему? Если есть касса взаимопомощи, да, можно покрывать все расходы, как бы, из этой кубышки государства. Вы уже все себе отчислили на все необходимые нужды. Нужна вам будет справка или вам нужно будет медицинское обслуживание. Неважно, вы уже, как бы, отчисления свои сделали в эту народную кассу, да, ну, опять же, да, где мы уже разговаривали с вами, куда идут ваши налоги, да, тем, кто купил ваши ННН. Понятно, да, корабль туда уплыл. Вот, ребят, поэтому все разломали. И де-факто у нас структура, конечно, не та, которая кажется. Раньше в СССР были действительно вот такие вот э, кассы взаимопомощи, да, общие кассы, куда люди там отчисления делали. И налоговая система СССР, она действительно работала по принципу общих, общих касс. И поэтому у нас и образование было бесплатное, и медицина бесплатная, и бланки практически бесплатно продавались, да? и у нас вся экономика была сконцентрирована как раз-таки на уменьшении сдержек, и вы, и вы помните, да, что даже кружку купишь, там цена была пробита. То есть никакой магазин не имел права накручивать эту цену. Цена уже была пробита и зафиксирована на производстве. Никакие торгаши не могли себе перекупать, устанавливать, что у нас сейчас Ашаны делают. Да? Ну ладно, это мы ушли в сторону. Ребят, понимаете, да, что... Возвращаемся к нашей закладной, что вы являетесь собственником, но не совсем собственником, а у вас право собственности. Собственником является государство Российской Федерации, та, та самая торговая корпорация, да, которая получает вот те самые проценты с вашей недвижимости, с ваших ипотек и так далее. Но, опять же, но, опять же, но почему? Потому что, а, понятное дело, что там все в сговоре, и в каком сговоре, это мы не, это мы не узнаем. Но, ребят, а, прошу прощения, у меня сегодня шалит очень сильно планшет, поэтому сложно записать. Значит, смотрите, а, на что еще обращать внимание, да, что касается ипотеки и других кредитов. Мало того, что ваша закладная где-то гуляет, и вы даже не знаете, кому, как она принадлежит и что, кто ее перепродает, кто с ней что делает. Про закладную что вам нужно знать? Что закладные бывают документальные и бывают электронные. да, То есть в каком она виде? Во-первых, у банка надо затребовать вашу закладную, и вообще посмотреть, что там написано, какая там написана сумма, понимаете, что там заложено, да? что там вообще написано. Вот, и э, разобраться с закладной на самом деле, да, на каком основании. Дальше. Вот в этом постановлении я у моего скину: там написано: что если вексель принимается к обеспечению до да, больше 2 миллионов. То есть, если вы брали в ипотеку меньше 2 миллионов, у вас вообще не должны были создавать закладную. И это написано в законе об ипотеке. Там глава 3, статья 13, пункты 5.6. Да, что там не, непонятно. В общем, не должны были брать у вас закладную никакую. То есть, вы возвращаете деньгами и все. Но сама суть, что вы должны понимать, что по большому счету вы ничего не брали. Денег нету, это резанная бумага да, по курсу там, 5000 рубль 36. Это раз. Во-вторых, когда вы меняете свой вексель, а вексель это ценная бумага, и он уходит на рынок ценных бумаг, которым торгуется Центробанк на межгосударственных валютных, там валютных всяких биржах, понимаете. Ну как бы есть рынки ценных бумаг, они там торгуются. Вот. И сколько они там зарабатывают на этом, опять же, одному ежу известно, да, и Центробанку известно. Вот. А то, что они активами обеспечивают еще вашими, это они реализуют закон о двойном обеспечении при выдаче кредитов. Есть такой закон, постановление, вот, в котором написано, что берется двойная обеспечительная мера. Что это значит двойная? Первая обеспечительная мера уходит в Центробанк, да, и он торгует с этой ценной бумагой. А вторая обеспечительная мера в виде закладной уходит к коммерческому банку. Для чего это сделано? Почему двойная? ребят, чтобы вы понимали схему. Тему. Потому что э, у Центробанка запрет на использование на использование денег и ресурсов СССР. Объясню сейчас почему. Потому что когда Российская Федерация объявила себя в ООН продолжителем СССР, они как бы одолжили все имущество, в том числе и, и все запасы Центробанка СССР, одолжили в пользовании на 25 лет. Вот. Поскольку 25 лет закончились уже давно, да? <смех> вот. то они не имеют права, у них больше нет доступа к этому имуществу. Никакому имуществу СССР в виде там, денег, ресурсов, и золота и так далее у них больше нет. Соответственно, им нужно свои активы центробанковские чем-то обеспечивать. А чем они их могут обеспечивать? Вашими векселями. Понимаете, потому что вы эти деньги заработаете, и вы эти деньги еще и в двойном размере перекроете. Понятно, да? Кто дает взайм? По большому счету это вы даете взайм. Вы даете своим векселям разрешение взять деньги СССР в виде там, золота, ресурсов и так далее. То есть получается, что вы мало того, что даете разрешение, вы даете им доступ таким образом к этим ресурсам. Вот. Но это отдельный разговор, это очень долгая тема, там еще копать и копать. Тем не менее, вы должны понимать, что в момент подписания кредитного договора у вас произошла мена. Вы отдали ценную бумагу, да, обеспеченную чем? А ценная бумага, ваш кредитный договор, обеспечивается не платежами, поймите это. Я уже вам объяснила, что ваш график платежей от этого кредитного договора ушел в квартиру. Понимаете, он приклеился к закладной. По факту, тот почитайте правила о закладных. Почитайте в, в этом вексельном, о простых и о, о, о, в законе об ипотеке: в законе об ипотеке, ребят, 120 ФЗ, если я не ошибаюсь, откройте, там есть пункт, глава, там целая глава о закладных. И вот в этой главе о закладных четко прописано что кто владеет закладной, тот и получает платежи по кредитному договору. Там прям четко это прописано, ребят. Вот поэтому ваш вексель, он как векселем был, так и остался. Понимаете, вот сама по себе кредитная вот эта ваша петрушка история, это не что иное, как мена. То есть коммерческий банк взял кредит у Центробанка и этот кредит он обеспечил вашим векселем. Все. Понятно? То есть он взял, допустим, 6 миллионов рублей в кредит к себе, они вот упали прямо в коммерческий банк. Дальше коммерческий банк передает вам по цепочке ниже 6 миллионов рублей под определенные условия. Соответственно, вы в обратку даете ему вексель, и он этот вексель закладывает в центробанк. Понимаете, вы являетесь вы, выпускником векселя, вы эмиссант этого векселя, эмиссант. То есть один эмиссант э, обменялся с другим эмиссантом. Понятно, да? А коммерческий банк, он у него вообще ни на что прав нет. Он только вот ведет регистры, учеты, счета и так далее. То есть по большому счету, э, с привлечением посредника в виде коммерческого банка, Центробанк с вами обменялся ценными бумагами. да, Он вам якобы дал векселя, в виде банкнот, да, в виде расписок, а вы ему дали бумажный вексель. То есть у вас произошла мена. Правда, в этой мине поучаствовал... Некий, некое третье лицо да, в виде коммерческого банка. Но так или иначе, сути дела не меняет. Один вексель заменился на другой вексель. Значит, то, что вы кредитный договор подписали, кредитный договор по всем параметрам подходит под вексельное право, открываете значит, закон о простых переводных векселях, да, там, 1937 года наш СССРовский, и прям четко выписываете по пунктам, что на основании, там, вот это, вот это, вот это, вот это, это является вексель, ценная бумага. У нас произошла мена одних векселей на другие векселя. Это понятно, но поскольку если вы умудритесь в суде доказать, что денег нет, <свят> вот, что это резаная бумага, то это мошенничество в особо крупном размере. Да, статью Уголовного кодекса можете привести у нас сейчас в особо крупном размере все, что больше миллиона или полтора, что-то они сейчас планочку, по-моему, подзадрали. Но надо посмотреть, да, как там по-новому этот закон звучит. Раньше был миллион, сейчас уже, по-моему, два или два с половиной они поставили. В любом случае, ребят, в особо крупном размере мошенничество, то есть вы-то ему дали нормальный вексель, обеспеченный вашей квартирой. Квартира в цене не падает, понятно, да? А они вам в ответ резаную бумагу. Вот. Многие здесь воскликнут, что ну как же, ну квартиру-то я имею. Ребят, конечно, вы квартиру имеете. Никто не спорит. Но как имеете, да, опять же, кто имеет квартиру? Квартиру имеет государство, Российская Федерация, вот это ОПГ-мошенники, да, ОПС, организованное преступное сообщество, потому что вы а, что сделали? Мало того, что вы на нее и зарегистрировали, на вот эти вот три столпа, три слона, там, не знаю, три кита, да, банки, торгаши суды, вы... Вязались, вы зарегистрировали на них эту квартиру, вы им добровольно ее передали, дальше вы создали на нее ценную бумагу, вас обязали по 120-му ФЗ это сделать. да, И еще вы обеспечили выгодоприобретателю по закладной, обеспечили еще и денежную выплату непрерывную. То есть, понимаете, какая красота. Государство и квартиру имеет, и денежную выплату с квартиры имеет. То есть это, это вот, вы масштаб осознаете, как это происходит, и вот где вы кому что должны, да, почему вы должны, на основании чего должны, что вы своими действиями пошли, на куп... взяли то, что вам причитается на самом деле. Я вам объясню, почему вам причитается, потому что, по закону мы все сюда пришли обеспеченные, да, у нас государство нас обязано опекать, оберегать, обеспечивать, все нам необходимое, выдавать, как раньше было в Советском Союзе, то есть все нам, квартиры давали, да, они плохо строились, но их давали, почему плохо строились, почему вот эти вот эм, на самом деле... Дефициты, которые были созданы в Советском Союзе, они были созданы искусственно и в основном их все помнят по хрущевским, брежневским временам и так далее. Они были созданы искусственно для людей. На самом деле наше государство ни в чем не нуждалось абсолютно и более того мы обеспечивали по трасту весь мир. И поэтому все, что мы делали, все шло на экспорт, ребята, в очень огромных количествах, да, и советские товары со своим качеством были везде, а нам оставались последние объедки, как Ленин сказал, да, а русскому народу что? А русскому народу дырка от бублика, да, вот, и... Ähm... А почему он так сказал? Ну, потому что все знали, что русский народ совестливый, что мы как бы, знаете, отдадим последнюю рубаху и себе ничего не попросим, поэтому весь Советский Союз работал на самом деле на весь мир. И вы посмотрите, да, во всех странах, и до сих пор наши проходы плавают, и, и самолеты наши, тушки везде были, и все-все-все, да, сейчас это тихо угнетают и тихо убирают с арены, но на самом деле все везде, куда не приедешь, да, в той же Аргентине ездят наши, <coughs> наши Жигули и все остальное, то есть у нас и автопром был по всему миру и все и Нивы наши до сих пор ездят везде и по Бразилии, и в том числе и по Америке. Вот, но суть не в этом. Суть в том, что э, поймите про, про кредиты, да, что здесь такая вот двойная, скажем так, вместо того, чтобы нас обеспечивать, нас грабят, ребята. И вот здесь грабительство идет в двойном размере, как бы не в тройном, да. Да, если вы будете смотреть по постановлениям Конституционного суда и Верховного суда, есть такие постановления, в которых люди проигрывают, да, люди пытались признать, что эти деньги не деньги, на что очень интересная формулировка у Верховного суда мне понравилась прям, но вы же на них можете в эквиваленте что-то купить по всей Российской Федерации, значит, это деньги, вот, понимаете. Вот и все. Купить можете, значит деньги. Но если это было бы, были бы деньги, да, то совершенно адекватно было бы, да, если бы это были деньги. Что такое деньги? Это векселя, а значит они обеспеченные. Если бы они были бы обеспечены, значит, я не просто мог купить на эти 5000 тысяч там себе продуктов, да, а значит, мне бы государство бы обеспечило еще и, и квартиру, и все остальное. Вы просто не понимаете, как вот этот механизм обеспечения работает. Почему я говорю, что все обеспеченное должно быть, как в Советском Союзе? Потому что векселя – это есть не что иное, как обязательство государства что государство действительно а, взяло в, под опеку м, то, что дал ей народ. А народ ей дал ресурсы, леса, поля, земли, да, воду, я не знаю, там, золото, нефть, газ. Все же народное да, народ дал кому? В банк, в Центробанк он вложил. А раз он вложил, да, значит, оно, значит, вся его жизнь должна быть обеспечена вот этим векселем. А раз обеспечено, значит, это уже банк принял на себя вместе с государством такую обязательность, да, такое обязательство. Почему раньше всегда были банки, Центробанк всегда был регулятором, точнее, государство было регулятором Центробанка, да, потому что государство в зависимости от бюджетов, от всего остального уже устанавливало, да, вот эту меру обеспечительную, там смотрели, какие прибыли идут, как распределять эти прибыли между народом. Когда наступили вот эти вот времена, да, разрыва обеспечения идей, ну между вот векселями то народ у нас стал необеспеченный почему у нас такая нищета произошла до да, 80 процентов нищих у нас в стране только из-за того что нам перестали наши ресурсы перестали обеспечиваться и квартиры перестали выдавать земли и так далее да потому что все все все все забрали себе вот эти вот опглпс там как хотите их называйте вот, саму схему вы понимаете. Дальше, если касаться непосредственно отстаивания своих прав, ребят, здесь логика такая. Первое, на что вы должны обратить внимание, это вообще разобраться, кто вам выдал кредит, имели ли они на это какие-либо юридические права, да, то есть подтверждено ли право требования их. Если вы идете в суд, вы должны понимать, да, какие права кредитора были затронуты, какие права были нарушены, то есть право на что Конкретно, какое, ваше, какое право кредитора было нарушено, если он на вас там грозится в суд подать, или уже подал, или уже суд вы проиграли. Да? Это я вам рассказываю для дальнейших э, инстанций, в которые вы пойдете. Вы должны четко понимать, с чего надо начинать. Да, какие права кредитора были нарушены? Во-первых, кто кредитор? Давайте с этого разбираться. Здесь должна быть четкая логика, никакой паники, никаких у вас не должно быть эмоциональных потрясений. Да? Кто кредитор? Докажите, кто кредитор. Это раз. Потом, как только будет доказан, кто кредитор, переходим к шагу два. Да? Какие нарушены права? То есть что? Какой был договор? Дальше внимательно читайте договор, особенно договоры по ипотеке кредитные. Ребята, внимательно читайте. Если у вас обычный кредитный договор, то все Определяйте по вексельному праву, что это вексель. И по большому вы должны сделать акт взаимозачета. То есть подписать в суде мировую акт взаимозачета, что один вексель был обменен на другой вексель. Все, больше ничего. Если вы хотите добиваться дальше, то можете написать, что я вам создала ценную бумагу на такую-то сумму, а вы мне выдали резанные бумагой в эквиваленте там 5000 рублей, рубль 36, и посчитайте, сколько вы мне выдали. То есть это что? Это мошенничество. Можете вот эту ветку доказывать, но можете все сразу писать, все замечания дальше. Значит, по законодательству, точнее, по вексельному праву, вексель имеет три признака и три обязательности. Первое – это то, что вексель, вексель всегда выдается на бумаге, на бумажном носителе. Ребята, это раз. Вексель всегда создается на бумаге. Открываете вот это вот вексельное право да, о простом переводном векселе и читаете «Вексель всегда создается на бумаге». Раз мы с вами выяснили, что банкнота – это вексель, тот же вексель, то выдавать вексели в электронном виде запрещено. Не, даже не то, что запрещено, не, не прописано в законе, не урегулировано законом, что вам могут выдавать электронные векселя. Электронных векселей не существует. Есть электронные закладные Документальные электронные. Электронных векселей не существует. Нет в законе такого. Поэтому все, у кого там Тинькофф, Совкумбанк со своей халвой и так далее, то, что вам выданы сначала пластик, да, карточка, ну, знаете себестоимость этой карточки? Именно себестоимость. Не товарную стоимость, а себестоимость. Это раз. А второе, вот эти вот циферки, которые были вам якобы выданы, перечислены на счет, да, это были электронные циферки. То есть вам выпустили электронный вексель, это запрещено. Это доказывается очень просто, то есть там доказывается по операциям, если они принесут, кстати, вот ремарочка вам, да, если банк придет в суд доказывать свою правоту и принесет выписку по счету, выписка по счету запрещена, потому что это банковская тайна, если банк нарушит банковскую тайну даже для суда, это, ребята, подсудное дело, уголовная статья, на это можно ссылаться, да, я вам скину документ, где все это красиво написано, вы поймете, о чем речь, со ссылочками на все статьи, на все пункты запрещено предъявлять выписки в качестве доказательств только банковская справка вот соответственно выписка не может являться доказательством в суде не может этим тоже можно апеллировать это тоже можно указывать кто уже проиграл и апелляцию и все в касацию вы можете это указать обязательно во все вышестоящие судебные инстанции это нужно указывать следующий момент что вы должны тоже знать это уже про банковские махинации, да? То есть, смотрите, если вам выдали карточку, давайте смотреть поэтапно. Значит, сначала вам выдают карточку, она пустая, ноль. То есть, что произошло? Вы создали ценную бумагу, вексель, а передали, а вам передали карточку. Мена состоялась, состоялась. Факт мены был, но она неравноценная, именно вы взяли, грубо говоря, там 300 тысяч рублей, а вам дали карточку себестоимостью в 30 рублей, понимаете? Вас обманули, это факт мошенничества, это раз, на это тоже стоит указать. Дальше вам перевели электронные вексели на эту карточку. И вам выдали электронные вексели, а вы-то выдали настоящие, понимаете? Мошенничество. Второй факт. Третье. Как банки очень любят ссылаться, ну вы же потом сняли наличку. Не факт, не факт, что я ее сняла, я могла платить электронно. Понимаете? И а, здесь а, надо доказывать не то, что вы э, что-то поимели в виде товаров и услуг живых, да, в эквиваленте этих денег, не факт. А вот, мы сейчас туда в дебри не лезем. Мена произошла? Произошла. Вы мне должны были обеспечить тоже векселями. Вексель меняется на вексель. А, вот. а то, что там дальше, это уже никого не волнует, как вы распоряжаетесь. Понимаете? И какие вы действия делаете. Поэтому здесь вы рубите, тормозите банк и говорить, что нет, дальше вы не имеете права распоряжаться, и, и вообще разглашать эту информацию, что было дальше, потому что дальше это банковская тайна. Единственное, что вы можете, что вы можете, да, это подтвердить факт выдачи банковской карты, это раз, и второе, подтвердить а, то, что на этот как-то пере, были переведены какие-то циферки. Значит, здесь, кстати, к вопросу переведения циферок. А, то, что вам выдаются деньги, банки, как правило, Приводят в подтверждение мемориальный ордер. Но по законам Центробанка мемориальный ордер является учетной бумагой. Понятно? То есть это не первичная финансовая бухгалтерская учетность. Это именно учетная бумага, как карточка. Раньше, помните, были такие, кто товаровед был или кто на складе работал, были такие учетные карточки. Так вот, мемориальный ордер – это учетная карточка. Это не является подтверждением того, что вам были выданы эти денежные средства. А что же является? А является как раз-таки только расходный кассовый ордер. То есть, когда вам из кассы выдали наличкой. И вы расписались в этом расходнике, причем со стороны кассира должен расписываться именно тот кассир, которому лицо имеющее право действовать без доверенности в отношении юридического лица, да, там президентом или там правлением и так далее, он выдал ему лично непосредственно доверенность, да, на проведение кассовых операций. Кстати, расскажу, тут курьезный случай был, один банк тут закрылся, и на кассира повесили все долги. Вот, потому что ее доверенность была действительно, как выяснилось. И в общем банк ее так легонечко кинул и повесил там пару миллиардиков на нее все, что она выдала. Вот, поэтому да, ребята, вот сейчас такая вот печалька, люди, конечно, идут работать, не думают, ну э, и вот огребаются потом вот так, потому что банкир в любом случае выйдет сухой из воды, вы знаете, кто владеет информацией, кто владеет законами, тот и правит миром, и это непреложная истина, понимаете, тут очень сложно поспорить с этим, поэтому, ну если ты дурак, идешь работать и понимаешь, где ты работаешь и как, и ты не изучаешь законы, не лезешь, не разбираешься, какой такой деятельностью ты занимаешься, ну тебя подставят в любой момент вот и все вот поэтому сейчас уже да уже есть такие случаи уголовные дела на этих кассиров охищений и так далее ну понимаете да что Сложно-сложно. Повесят просто на кассира и кассира посадят. Ну, это всегда так было. Это и в советское время было, да. Верхушки власти что-то там мутили, а кассиры всегда сидели, да. Где твой бухгалтер? А бухгалтер вам перезвонит, когда 30, через 30 лет из Сибири вернется. Вот. Так что, ребята, смотрите уже, сколько нарушений мы откопали, да. Значит, выдача денег должна быть подтверждена. То, что вы купили товары, дальше они могут применять закон о недействительности сделки, возвращать товары, услуги, все что угодно, если они дальше полезут копать и раскапывать. Там можно все применять, понимаете? Но а, в суде это не имеет отношения к делу. Четко рубите банкиров. Дальше, куда вы эти деньги потратили и а, какой товар приобрели, это не имеет отношения к делу, потому что это ваши личные решения. Это банковская тайна. Какого черта? Знаете, банки сейчас очень любят. А, ну вы же квартиру приобрели на эти деньги. Это вас не касается, что я, что я приобрела. И то, что я вам указала в заявке цель приобретения такой-то квартиры с ее адресом, вас это не касается, это банковская тайна. Это мое личное дело, что я приобрела на эти деньги, да, на этот вексель. Что я обменяла <клес> на ваши векселя, резаную бумагу, да, приобрела квартиру. Но вас это не касается. Вы какого осна... на каком основании? Вы понимаете, они фигурируют 120-м федеральным законом. Кстати, тоже надо проверить. Я еще не проверила его легитимность с точки зрения правил публикования. Вот. Вполне возможно, что там тоже нарушены сроки, можно на него не ссылаться. <coughs> Поэтому проверьте, ребят. Значит, сейчас я вам просто накидываю варианты, как бодаться в суде, если вдруг чего. Если кто-то уже бодается, может быть, кто-то для себя что-то новое услышит и узнает. Да, с точки зрения доказывания, как это все доказывается. Так, что еще можно тут приложить к кредитам? Да, ну вот электронные деньги и выдача карточек, особенно Тинькофф и Совкомбанк. Понятно, да, что... Векселя меняются только в бумажном виде, это по вексельному праву приносите в любой суд, судьи все это знают прекрасно, да, что здесь никакой мины не происходит, то есть вы ему дали вексель, он вам ничего взамен не выслал, ничего взамен не передал, то есть факта передачи не было, кредита никакого не было. Вот, если не будут копаться дальше, что вы там приобрели товары и тролливали, скажите, я взяла свою часть от своего дохода, материализовала часть дохода, которую вы сделали на векселе, на моем, вот, поэтому несите, у, у них единственный вариант заставить их нести, значит, документы о том, сколько они заработали на вашем векселе. Вот, и вот тогда уже сводить дебет с кредитом да это называется встречные балансы Вы там подводите сколько вы товаров купили на эти там 20 тысяч рублей вы взяли в кредит да или и сколько они заработали вот там и разберемся да? дебет кредит можно свести как правило они на такое не идут ребят потому что я вам расскажу почему они не идут потому что там зашкаливают там зашкаливают показатели значит сейчас есть такое понимание как как рез... ставка частичного рефинансирования или ставка резервного частичного резервирования вот прошу прощения ставка частичного резервирования заходите на сайт центробанка и смотрите эту ставку насколько я помню вот смотрела тут недавно семь семь с половиной процентов эта ставка то есть она упала достаточно хорошо она была 4, 4 25, сейчас уже 7 почему упала они а выросла сейчас вы поймете Значит, смотрите, дело в том, что ваша тысяча рублей, которую вы взяли в кредит, есть не что иное, как 7% от ставки частичного резервирования. Соответственно, банк заработал 93% сверху. От вашей суммы. Составьте пропорцию, возьмите сумму вашего кредита, вот 300 тысяч рублей, это сумма вашего кредита, равно 7%, да? И дальше пишите там, а сколько он заработал? Он заработал 93%, это сколько тысяч рублей, и посчитайте. Создайте пропорцию, да, и посчитайте. 93% прибыли банка, сколько это в рублях, Да? То есть вы взяли квартиру, образно говоря, за 6 миллионов рублей по ипотеке, 6 миллионов это по той дате, смотрите, по той дате, там можно сделать архивные записи. И пересчитать, но ну, там будет не, нечеткая сумма, ребят, э, но возьмите по минималке, возьмите, очень много лет держалась 4,25, это процентная ставка частичного резервирования была, поэтому, если кто брал ипотеку давно, то тогда была 4,4,25. сейчас она уже 7 с копейками, поэтому... Могут суммы расходиться, но хотя бы посчитайте по минимуму. Возьмите 4,25, то есть 6 миллионов рублей равно 4,25%. Да? Отнимите от 10425 4,25, это сколько получается? Это получается 95,75%. Да? 95,75% равно x денег. Сколько они на вас заработали миллионов по векселю, только по векселю. Это соизмеримо, ребят. Так что вы взяли свое, все, мы в расчете. Ну давайте сейчас возьмем, где-то у меня нету, наверное, у меня нету калькулятора <звы> близко в руках, но посчитайте каждый для себя, сколько на вас заработал Центробанк. Так вот, Центробанк на основании генерального договора кредитного с коммерческим банком, в котором прописаны проценты, сколько агент... То есть юридическое лицо, агент, это коммерческий банк и есть, будет... Э заработает с вашего, с вашего векселя. Там все прописано, что Центробанк по генеральному кредитному договору дает в кредит 6 миллионов этому банку коммерческому. Этот коммерческий банк обеспечивает векселем вашим на 6 миллионов. Да? Этот вексель торгуется по составке частичного резервирования. Центробанк зарабатывает, там, грубо говоря, там, давайте возьмем там, 700 миллионов да, с 6 миллионов ну я так утрированно не буду считать, 700 миллионов, из этих 700 миллионов, значит 30% принадлежит коммерческому банку, вот так прописано в договоре. Да, ну, то есть вот там чуть меньше половины, там 350, ну, 200, 200 миллионов заработал коммерческий банк, все остальное заработал Центробанк на вашем векселе. А вы купили квартиру за 6 миллионов, и еще, и еще им платите эти 6 миллионов, там 9300, да, как мы вначале договорились по договору, 9300 вы еще и должны вернуть. Но вы платите не Коммерческому банку. Коммерческому банку на вас уже плевать давно. Он уже свое там в Центробанке уже получил и получает, потому что это оборачиваемость ежегодная поймите это то есть вот эти вот 700 миллионов он получает ежегодно. Вот сколько лет вашей ипотеки? 20 лет, 25? Каждые 20-25 лет с этой ипотеки он будет получать uh, Центробанк 700 миллионов и делится с коммерческим банком. Вот так они нас разводят. Ребят, а та история, которая называется закладная, и вы обеспечиваете эту закладную какими-то платежами, это уже там где-то кому-то продано, никого вообще не интересует. Вот. И она будет еще выкупаться 300 лет, пока вы там как-то делается, Но не все банки, честные на руки, честно вам скажу, не все банки перепродают эту закладную с возвратом, с перевыкупом, именно в срок погашения вашего кредита, иногда бывает и больше продают, и вы еще потом будете бегать за своей закладной, его, ее оттуда вызволять, и вам еще будут предлагать ее выкупить, и еще, короче, 33 собаки на вас повесят, вот, и... так что... Что еще в этой истории нужно запомнить? В историях о векселях надо запомнить одну простую вещь. Что? Вексель – это прибыльная ценная бумага. Что это значит? Это значит, что на нее никогда не вешаются убытки. Понимаете? И если вы запросите полную выписку в банке, в котором у вас кредит по всем вашим счетам, судным, там, корректирующим и так далее, там очень много будет счетов, вот, там создается целый план счетов под один кредит. И вы на этих счетах увидите, что у вас этот вексель висит с балансом плюс, а не с минус. Ну, точнее, они его себе вешают в плюс, а вам это вешают в минус, вам в дебет вешают. И вы как бы покрываете долг тем самым, да, но на самом деле нет, для банка это плюс. И вот, вот эту выписку очень важно получить, чтобы показать суду, какое право банка вы нарушили, какое то есть вам создали как бы запись банковскую минус, да, что у вас дебет минус, вам нужно этот дебет в ноль закрыть. А у них на балансе этот вексель числится как плюс. Они прибыль получили. Они уже сразу получили прибыль в момент мены. И дальше получают на этот счет а, прибыль, прибыль, прибыль как раз таки вот от оборачиваемости центробанков вот этого векселя. Понимаете, в, в размере той процентной ставки, которая прописана в генеральном кредитном договоре. Его тоже надо запрашивать. На конкретный вексель, конкретный кредитный договор запрашивайте. Там 2-3 дня он рассматривается Центробанком и принимается к обеспечению. Все. Запрашивайте, вы увидите, сколько банк получается этого. Там все-все-все, ребят, прописано. Банки это не приносят. Никогда. Да вы что, чтобы они себя раскрыли, никогда не приносят. Но вы запрашиваете. Ваша задача. Вот этот весь механизм, мало того, что сложить у себя в голове, но еще в доступной форме, очень подробно, понятно и лаконично изложить все судье. Желательно, либо в исковых требованиях, либо уже в апелляционных жалобах. Вот это все изложить, чтобы судья, прочитав, понимала. Но на... ей надо не просто понимать, а ей нужно со ссылками на все законы, на все-все-все. Я вам постаралась по максимуму озвучить, да, чем апеллировать. В принципе, это все есть. Сейчас я вам еще выложу документ, в котором тоже очень подробно все расписано. Значит, ребят... По вексельному праву еще есть один такой нюанс. Значит, если вы даете вексель, то есть производите мену векселями, да, вы обязательно должны написать расписку о принятии денег. Это по закону. Закон будет указан в этом документе. Вы должны написать расписку. Что вы банку отдаете вексель, а банк вам а, выдает на руки деньги, а, то есть тоже векселя, и вы пишете за это расписку, я такой-то, такой-то принял векселя, принял там денежную сумму в таком-то эквиваленте. Вот, если этой расписки нет, собственноручной, вы ничего не принимали. Это касается электронных денег, это понятно. И второй момент, второе счастье для всех ипотечников, у кого изначально был э, ипотечный договор в долларах, либо в другой иностранной валюте. Для иностранной валюты вы обязаны написать две расписки. Мало того, что вы приняли, так еще и должна быть определенная составлена бумага, которую требует Центробанк о том, что вы приняли валютные, валют, валютные ценности. Вот. Почему? Потому что валюта не является, как бы Центробанк не является эмиссантом валюты, он ее покупает понятно, да, поэтому эта расписка идет в, в, в подклад к тем делам, скажем так, где, где эти валютные расчетные счета открыты и так далее, чтобы было понятно, куда и что оно отдалось. Но здесь же тоже афера идет по валютным. Поэтому, ребята, если вы брали изначально в валюте, а потом перекредитовались в рубли, вы доказываете ничтожность валютного кредитного договора, да, обеспеченного ипотекой, и тем самым а, все последующие Договоры, потому что вы, когда перекредитовываетесь, у вас четко в кредитном договоре написано, что он идет в зачет вот этого вот а, и в иностранной валюте договора. И все, признаете первый договор недействительным. Там не то, что недействительным, а не состоявшимся незаключенным. Вы его признаете незаключенным. И на основании этого у вас рушится вся цепочка. Значит, мы собрали уже э, все данные, чем апеллируют банки в разных случаях. Они ссылаются на внутренние методические рекомендации Центробанка при оформлении сделок. Что вот в методичках это не написано, то, что вы рассказываете. Вот, Ребят, всех в сад. Какие методички? У нас только НПА имеют правовые последствия. Понимаете? Несут правовые последствия только нормативно-правовые акты. Никакие методички Центробанка нормативно-правовым актам, влияющим на права, свободы и обязанности граждан, не влияют. Понятно? Если права свободы граждан затронуты, то согласно Конституции, согласно закону СССР, да, там о запросе информации гражданами, вот, вы имеете право на любую информацию. То есть та, где даже внутренние распоряжения, даже ДСП, милиции, там полиции, я не знаю, судов и всего остального, если внутреннее распоряжения какой-либо организации затрагивают ваши конкретные права, да, то есть вот как менты у нас очень любят. А у нас по распоряжению мы вот всех тормозим на дороге. Предъявите мне распоряжение. А я не, не обязан. Обязан. Обязан. Ты затронул мое право передвигаться беспрепятственно по дороге. Если у вас план перехват, пожалуйста, вы меня с ним ознакомьте. Подроспись. Не просто так покажите мне перед носом, помашите бумажкой. Подроспись, пожалуйста, ознакомьте. На каком основании вы сейчас нарушили мои права? Так вот, ребят, вот это вот мало кто забыв, вообще вот обращает на это внимание. Ваши права нарушаются сплошь и рядом. И вы даже не, не запрашиваете. Если вам а, банк говорит, что у нас есть внутреннее распоряжение, ознакомьте меня с, с внутренним распоряжением и выдайте мне копию, заверенную копию, обязаны выдать, понимаете? Это затрагивает ваши права. Далее. На что еще рекомендую обратить внимание? Это на нарушение, на нарушение закона на право потребителей. Почему? Потому что, как правило, в договорах пересчитайте все проценты. Вот не поленитесь. Возьмите, пересчитайте все проценты. Поделите общую сумму на ту сумму, которую вы брали. Соответствуют ли проценты, которые вы выплатите в итоге, тем процентам, который, процентной ставки, которые заявлена в договоре. Как правило, не соответствуют. Это нарушение существенных условий договора. Договор можно оспорить по этому положению тоже, ребят, Обращайте на это внимание. У нас мало кто умеет читать договор. Следующий момент. По федеральному закону 120 об ипотеке. Сначала должен быть подписан кредитный договор, то есть сначала вы берете деньги, а потом вы передаете имущество. Да? То есть потом пишется закладные и договор об ипотеке, и тем более там договор о страховании. Да, договор о страховании прописан в 120 ФЗ, как банк может предложить. Там нет слова «обязателен договор страхования», нету, поэтому оспаривайте свои договоры страхования. Это вымогательство. Значит, по защ... закону о защите прав потребителей а, нельзя навязывать сопутствующие услуги. Оперируйте этим. Нельзя категорически. Значит, смотрите условия исполнения кредитного договора. Внимательно почитайте эти условия. Так вот, вы увидите, что в этих условиях нарушен принцип. Принцип выдачи ипотеки нарушен. Принцип выдачи ипотеки, еще раз, сначала кредитный договор подписывается, а потом заключается в качестве обеспечительной меры по 120 фз договор ипотеки. А третьим уровнем, если вы захотите на добровольных основах договор страхования. Вот я вам расскажу, что, допустим, в частности в моем, в моем а, кредитном договоре прописано существенное условие договора, что сначала я подписываю договор страхования жизни, потом я подписываю а, значит, договор ипотеки, а уже только на этом условии, когда я эти условия выполню, только тогда кредитный договор. Это неправильно, ребят. Понимаете, это нарушение, это нарушение ваших прав. Поэтому на это тоже обращайте внимание что еще бы хотела сказать по кредитам, чтобы вы понимали, за что цепляться? Значит, банкам очень сложно доказать, что деньги это не деньги. да? Очень сложно доказать просто так, что кредитные деньги именно вот электронные деньги на карточках да у кого карточные кредиты а вот это вот сложно доказывать ребят если вы не понимаете всю цепочку вы можете заявлять все что угодно понимаете но банки это к рассмотрению принимать не будут почему потому что они смотрят что головы то у вас пустые вы где-то нахватались по верхам где-то что-то там это но вы не понимаете самой сути почему это так то есть вы понимаете что вас где-то обманывают да а где конкретно вы не понимаете вот я вам рассказала самую логику чтобы вы понимали где вас обманывают и вот когда вы сможете эту логику доказать причем совершенно спокойно совершенно там вот все расписав, эти с этим это так на основании вот этого вот так поэтому это не кредит а вот а мало того что это вообще не деньги не векселя понимаете поэтому ну что какой я товар купил? Ну, вас не касается, какой я товар купил и так далее. Мы, это к делу не имеет никакого отношения. Мы сейчас разговариваем конкретно по факту выдачи кредита. Не было кредита никакого. А если я товар купил, то хорошо. А Товар мой сопоставим с тем заработком на основе ставки частичного резервирования, сколько вы заработали. Давайте, давайте теперь дебет с кредитом сводить, если вы про товар говорите. То есть вы поймите, что ваша... Суть вашего доказывания, вашей правды в суде сводится к тому, чтобы перетянуть их на свой, на свой корабль. Да? То есть, а вы, вы про товар заговорили, а про квартиру заговорили. Хорошо, давайте поговорим про это. Пожалуйста, вы же предложили. И переводите их как раз-таки вот к, к вот этим вот вещам. То есть, покажите им, что с вами спорить бесполезно. Понимаете и требуйте, да? Пожалуйста, предъявите. Как правило, суды все ходатайства отклоняют, ребят. Отклоняют, потому что они понимают. Они вот эту всю историю знают, они эту всю историю понимают. Понимают, как это все работает ну большинство судов давайте так большинство судов понимает и если вы они смотрят что вы реально в теме что вы реально это сможете доказать они по большому счету понимают что запрашивать выписки чего угодно это бесполезняк потому что вы, вы реально это сможете дальше доказать а если вы дойдете докасаться, им прилетит по башке Понимаете? Поэтому лучше такому судье сразу дать понять, что я очень глубоко в теме. Если вы будете вести про это разговор, я буду вести про вот это разговор, ребят. Вот, поэтому... Э -э если вы готовитесь к суду, будьте настроены на то, что если вам сказали «а», вы должны знать, чем парировать, прям четко. Про товары заговорили, а вы хотите на Верховный суд сослаться, да, на постановление Верховного суда о том, что «ну я же на эти деньги смог купить какие-то товары, значит типа вот кредит выдан». А, да, на это хотите сослаться? Хорошо, а я сошлюсь на вот это. Это как игра в карты, знаете, в дурака, кто кого закидает. Вот, то же самое, тогда вы сошлитесь прям, что тогда хорошо, тогда ссылаемся на вот это постановление, на вот это и на вот это. Генеральный кредитный договор, пожалуйста, предоставьте и будем считать, сколько вы с меня э, заработали с этого векселя. А потом схлопнем, подведем балансы, да, посмотрим сальды, кто кому что должен. А вы имеете право, раз у вас договор управления не был составлен, да, и цена управления не была определена в процентной ставке, значит, вы имеете полное право на 100% прибыли. Даже не на 50, а на 100% прибыли. Если они с вас заработали, с ваших 6 миллионов заработали 300 миллионов коммерческий банк, а Центробанк заработал там 500 миллионов, вы имеете право на все вот эти вот 800 миллионов. Понятно? имеете полное право абсолютно вот вопрос доказываний вопрос того что они ничего вам не будут предоставлять в итоге либо вы заключите мировую да что они вам простят и закладную выдадут либо банк их обяжет вот по поводу процентов Значит, по поводу процентов тоже еще одна интересная штука. Как правило, они начинают выставлять пени, проценты, штрафы, всякую буду насчитывать. Значит, здесь очень просто все доказывается, что поскольку ничего не выдавалось, то какие могут быть проценты на ничего? На воздух проценты не начисляются. Вот. И более того, там в вексельном праве тоже можно сослаться на это все дело, что в случае мены идет взаимное гашение обязательств, понимаете? В случае мены. А у вас мена. Кредит это всегда мена. Почему? Потому что кредит, начинаем с самого начала, подразумевает, вот у нас в головах у людей не складывается, что это не займ. Займ, если взял корову, будь, верни, будь добр, верни корову. Понимаете, вот это займ. А кредит, это ты можешь обменять деньги на товар, товар на корову, да, на там, сельскохозяйственные принадлежности. То есть, по большому счету, это мена, но мена чего-то на что-то. Вот что такое кредит. То есть, по большому счету, я у тебя занимаю, допустим, что-то, но, что но здесь это даже не кредит. Поймите, кредит это как вариант мены, когда можно взять одно а вернуть другим, да, тем, что прописано в договоре. Да, так и получается. То есть вы берете а, бумажки, да, а взамен отдаете а, вексель. Но только вам никто не рассказывает, что вы взамен векселя отдаете, понимаете? А теперь вы знаете, что вы взяли бумажки, а взамен отдали вексель. По-хорошему, если бы бумажки были бы векселями, у вас бы равнозначный, у вас бы был бы займ. Потому что раньше, почему был займ? Потому что вексель на вексель, понимаете, равноценный обмен, вексель на вексель, вот это займ, а когда кредит, это значит, что бумажка, да, на вексель, вот, мало того, что неравнозначно, так еще и там мошенничество, да, вот, так, что еще я вам не рассказала, какие еще подводные камни и нюансы. Значит, обращайте внимание, какими они постановлениями, методическими рекомендациями апеллируют, потому что, как правило, либо не прошло опубликование, либо это не НПА, да, это какие-то внутренние, внутренние законы, это и нас вообще не касается, это не несет правовых последствий для граждан, для человеков и так далее. Так, сейчас, секунду, секунду я еще просмотрю. Значит, да, по векселям, по векселям вам не сказала что вексели не требуют никакой регистрации, ни в каком Росреестре, в отличие от закладной. Закладная требует регистрации в Росреестре. Понятно, да? Значит, закладные бывают простые, бывают электронные, но бывают бумажные, электронные. И так, и так. Может быть, они вам могут распечатку принести. Это нормально. Они могут не создавать бумажный вексель. Значит, копии векселей хранятся в Росреестре. Можете там запросить. Да? Если вам банк не... Ой, не векселей, а залогов. Если вам банк не выдает, это то идете в росреестр и там берете копию значит что еще касается векселя у векселя есть три основных параметра которые вы обязаны знать что вексель создается имитируется эм, миссируется только на бумажном носителе только на бумажном носителе электронных денег нет ребята и быть не может только на бумажном носителе второе вексель э, поста Часть 1. По статье 1, там сложно положение о простом и переводном векселе. В общем, короче, найдите статью 75, часть 1 этой статьи или пункт 1 этой статьи, я не знаю, как там назвать. В общем, там прописано все четко, что векселя только в денежном исполнении могут приниматься. Понятно? То есть если это касается векселя, то вексель принимается только в денежном исполнении. Что это значит? Это значит, что они по закону, вот, по, закону по положению о простом и переводном векселе обязаны были вам дать деньги. Они вам дали резаную бумагу, либо электронную фигню какую-то. Понятно, да? Вот электронная фигня ⁇ это не деньги, и резанная бумага ⁇ это не деньги, это мошенничество, ребят. Вот это надо доказывать. Дальше. Причем право доказывания что обратного лежит на кредиторе. Дальше, значит... Векселя не требуют специализированного формы выпуска, то есть они не требуют какой-либо государственной регистрации. Вот у вас три есть таких вот столпа, на которые я рекомендую опираться в понимании, что такое вексель, да, на бумажном носителе, ну вы кредитный договор на бумажном же носителе делаете, да. Вот те, кто делали векселя в электронном виде по заявке сайта, ребята, привет вам всем! У вас вообще ничего не состоялось, этой сделки не было, <смех> понятно. По принятой оферте с сайта этого ничего не было. Поэтому вот так вот, давайте изучайте законодательство. И по большому счету можно их всех победить. Сейчас банки слабеют, а суды все-таки встают на сторону граждан. Все, всем удачи!